из Airdrop. За участие в Airdrop мы получаем 10 токенов GLS и один токен за каждого приглашенного. Заявленная стоимость одного токена 2 доллара. Окончание Airdrop 20 июля и распределение токенов на кошельки будет в августе месяце 2021 года. Итак, мы переходим по ссылке, нажимаем старт. Мы видим список задач, которые должны будем выполнить. Все задачи обязательны. К выполнению здесь все стандартно. Telegram, Twitter, Ретвит, подписка на Facebook, YouTube и отправить свой адрес Binance Smart Chain. Нажимаем кнопку Submit Details. Переходим по первой ссылке и присоединяемся к Телеграм-группе. Присоединившись к Телеграм-группе, всегда оставляйте короткий комментарий. После выполнения задачи нажимаем в боте кнопку Done. Далее переходим по следующей ссылке и присоединяемся к Телеграм-каналу. После чего также нажимаем кнопку «Дон». Далее переходим по ссылке на страницу Фейсбука. Здесь нажимаем «Нравится». Далее переходим на страницу Твиттера. Нажимаем «Читать». После чего переходим по ссылке на страницу Твита, Ставим лайк. Нажимаем здесь «Ретвитнуть». И обычно я в сообщении пишу короткий комментарий. И в бот нам нужно будет отправить ссылку на свой профиль в Твиттере. Далее переходим по ссылке на YouTube канал, подписываемся и в бот отправляем ссылку на свой профиль. После этого в бот мы отправляем свой адрес кошелька Binance Smart Chain. Отправив адрес кошелька нажимаем кнопку Don. На свой баланс мы получаем 10 токенов GLS. Также мы получаем свою реферальную ссылку. Приглашаем и дополнительно зарабатываем один токен за каждого приглашенного.